Всем привет из Одессы! Сегодня хочу продолжить свое видео про тандыр из бочки. Немножко задержался я с очередным видео. Хотелось испытать, как оно работает, принцип действия. Потому что для меня это тоже первый раз, а просто так рассказывать не хотелось. Хочу сказать сразу, что работает нормально, все получается очень вкусно, все замечательно. Итак, смотрим. Нашел я вот такую крышку, чтобы накрывать стандыр. По-моему, это от старой советской газовой плиты, четырехкомфорочной. Ну, пригодилась. Так, сейчас я это все повытаскиваю, поубираю и расскажу вам поподробнее, как и что. Итак, что касается самого мангала. Спрашивали размеры кирпича. Обычный кирпич. Кирпич огнеупорный. Длина 23 сантиметра. Ну тут 3 миллиметра. Ну будем считать 5. 11 сантиметров 5 миллиметров. И 6 сантиметров 5 миллиметров. Вот такой вот огнеупорный Кирпич ложится он на огнеупорную смесь для строительства печей и и каминов так что никакого тут цемента, песка нету, чисто вот огнеупорная смесь для строительства каминов и печей так. первый ряд у меня кирпичи лежат вот так вот лежа вот они. Ну Естественно, подогнать их надо, побрезать, чтобы они были по кругу стали. Дальше все кирпичи стоят вот так вот вертикально. Один ряд, второй ряд и третий ряд. В каждом ряду по 16 штук кирпичей. Вот оно видно. Один ряд, второй ряд и третий ряд. В каждом ряду по 16 штук кирпичей. Ну, плюс на, на низ кирпичи пойдут, наверх кирпичи. В общем, где-то 60-65 штук вполне достаточно. Спросили, почему я именно вот так вот поставил кирпичи, а не вот так вот. Ну, мы так с сыном посчитали, что стенка становится толще. И лучше производительность тогда мангала. Он будет дольше держать тепло и больше по времени можно ну, что-то тут приготовить. Вот даже вот в таком положении, когда кирпич вот так вот стоит, да, трогаешь наружную стенку, она довольно-таки горячая. А если поставить вот так вот кирпич, то толщина стенки будет еще меньше. Ну и получается, вы будете отапливать окружающую среду. Но зато диаметр внутренний в мангале увеличится. Но ну, этого диаметра, что сейчас, вполне достаточно. Сейчас мы его замерим. Диаметр 31 сантиметр 5 миллиметров получается. Глубина, там я немножко он расчистил. Глубина 76 сантиметров. Внизу вот здесь вот устроена поддувало. Без поддувала мангал работать не будет поддувало закрывается элементарно вот половинка кирпича раз, закрыли и все если надо там тягу немножко увеличить вот так вот боком его поставили тут вот щели есть и немножко есть тяга и тогда продукты получаются более зажаристые, только сверху надо тоже крышку немножко приоткрыть чуточку маленькую щелочку сделать еще что очень хорошо поддувало кирпич этот вытянули когда продукты уже почти готовы, если вы хотите их немножко подкоптить, сюда можно на угли забросить веточки там вишни, черешни, ну плодового дерева. И потом закрыть. И продукты проходят дымком и получается подкопченые. Очень-очень вкусно получается. Думал построить тут один ряд и второй ряд и поставить колосник. Потому что есть в интернете такие варианты с колосником. Но сделал без колосника и вполне доволен. Ну и думаю, что колосник в принципе здесь не нужен. Но если кому-то нравится с колосником, пожалуйста, можно и колосник поставить. Это не проблема. Смотри. При строительстве этого тандыра дно я в бочке не срезал. Наоборот, я его даже усилил отрезал верхнюю вот эту часть бочки и еще и приварил снизу чтобы получилось толстый металл и на него уже укладывал кирпичи также покажи ближе мы приварили с сыном вот такие вот арматуринки чтобы бочку приподнять немножко над землей чтобы была циркуляция воздуха чтобы бочка не ну, не ржавела и дольше сохранилась. Но это у нас была ошибка. Мы сделали это эти арматуренки очень низкие. И получается, вот у меня от старой стороны машинки есть крышка. Выгребать угли ну, неудобно, они рассыпаются. Надо вот эти вот ножки делать повыше, чтобы можно было засунуть вот эту вот емкость туда подальше. И тогда будет очень удобно выгребать угли. Можно поставить эту бочку вообще на какую-то сварить подставку из уголка и на подставку поставить ее не выдумывалась она как переносная бочка потому что места маловато вот у нас тут уже малина поперла приходится ее вот так вот нагибать когда готовим осенью может пересадим ее сейчас нельзя ее трогать вот. Пришел один комментарий, подписчик говорит, зачем заморачиваться, я готовлю дома все в духовке. Ну, конечно, проблем нету, можно и в духовке все приготовить. Это кому как нравится. Но, в принципе, если так подумать, зачем вообще заморачиваться. Можно у нас вон в Одессе заказал, деньги заплатил, и тебе перевезли шашлык домой, сиди и кушай. Вообще не надо ни дров, вообще ничего не надо. Только деньги и... И почеревок наполнить свой да и все так ну ладно это так дальше спрашивают сколько кубов дров я спаливаю за один раз ну спасибо я юмор конечно понимаю ну из всех кубов дров вот я приготовил вам на один раз спалить вот три таких полежки и одно ну конечно его надо будет порубить вот, вот этого хватит на один раз, чтобы приготовить шашлык, там или курицу, ну, все, что вы готовите. Вот этого вполне достаточно. Это абрикос у соседа, у соседки, вернее, пропала абрикоса, засохло. Ну, я ее спилила, она мне ее подарила. Дрова в мангал подходят любые, там береза, ольха, как у меня фруктовые деревья. Но главное, чтобы это были не ящики, там они рамы оконные, двери какие-нибудь там пролифленные из кучей краски. Это вы уже сами понимаете. После этого кушать уже нельзя будет. Нет, вон Меняем мангал. Готовили мы шашлык, вот пробовали и на мангале, и в тандыре. Если честно, то по вкусу они немножко отличаются, но ну, не сильно. Но и там вкусно, и там вкусно получается. В следующем видео мы, скоро ко мне приедут сваты. Вот мы приготовим что-нибудь на этом тандере и покажем вам. Еще спрашивают меня, можно ли сделать тандер из полбочки. Ну не знаю, для меня это тоже все в первый раз. Наверное, можно. Но тут. Работает принцип кастрюли. Чем меньше кастрюля, тем меньше вы в ней приготовите и меньше людей накормите. Здесь же хватает ну, спокойно на всю компанию приготовить еду за один раз. И все прекрасно, и все замечательно. И теперь, как работает этот тандыр. Закладываются дрова. Вот когда дрова разгорелись, и тут вот нужна одна приспособа. Спасибо ребятам из которые выложили видео в интернет. Это не моя идея, это их идея. Это я передал, перенял, вернее, у них эту идею. Вот когда дрова разгорелись хорошо, накрываем тандыр вот этим вот приспособлением. И тогда получается полный прогрев всего тандыра аж до верха. Без него тандыр прогревается только до половины. Верхняя часть прогревается, но очень плохо. А вот с этим приспособлением тандыр прогревается плохо. Еще Попал раз говорю, ребята, спасибо, что вы подсказали и кинули в интернет такую идею. Могу замерить. вот замерить 13 на 13 и тут делаем вот такие вот прорези 3 сантиметра длиной. И накрывает оно полностью вот это все отверстие. Когда... Готовим. Вот вы уже заклали туда продукты. Этом я так и не снимаю, а накрываю просто крышкой. Все. Если хотите, чтобы зажарилось немножко, поддувало при, во время готовки, обязательно закрыто. Вот. Если хотите, там, чтобы чуть-чуть зажаристей было, пожалуйста, вот так вот чуть-чуть приоткрыли, маленькую щель сделали. И здесь немножко маленькую щель сделали все тяга пошла и она более зажаренное. все получается не хотите можно закрыть закрыть все она себе готовится там Так. и сейчас Хочу показать вам приспособления, при помощи которых я готовлю. Вот Была у меня такая старая бабушкина сковородка. Ручку я отпилил. Так, Сейчас мы все покажем. О, сделал я это сам. Все элементарно. Ручку отпилил. Просверлил дырочку тут. Купил заглушечку из нержавейки и прикрутил ее к сковородке болтиком из нержавейки. Все. Вот он. Болтик с этой стороны. И вот он гаечками здесь прикручен. Это заглушечка, нержавейка. Дальше бочоночек. Тоже нержавейка. И муфточка. В муфточке дырочка. И заклепкой алюминиевой присоединил к трубе. Это все прикручивается Вот так вот Разбирается Можно помыть это все Как положено Труба из нержавейки И листовой металл Нержавейка была Вот я нарезал вот такие вот полосочки Заострил их и поприваривал к этой трубе Сверху тоже трубку приварил Ну конечно оно Немножко некрасиво там Не источично Ну как, как умею Главное, что оно работает, Загружайте сюда продукты, картошка, рис, ну все, что угодно. На шампуры можно курицу, окорочка, мясо, шашлык или даже перец, грибы. синие, грибы, ну, синие у нас называют в Одессе баклажаны, чтобы вы знали. Так, погружаем это все сюда когда оно уже все прогорело угли можно немножко через поддувало убрать потому что если сильный жар так оно у вас все может сгореть потом все это вот так вот накрывается и все и готовится до готовности в зависимости от продуктов есть продукты там 20 минут готовятся, есть 30, есть 40 в зависимости от продуктов ну там надо уже смотреть по готовности вот это одно у меня такое приспособление очень удобное которое я сам сделал в принципе с этим приспособлением даже не надо шампуров хотя можно сюда на арматуринку или делают такой круг э и шампуры ставите но ну, это кто как хочет дальше Мои племянники подарили вот такую вот этажерку. жерку. Мне это сделано, я это купленная. Она вот на ножках, тоже со сковородкой. Сковородка также сама вот, откручивается, можно открутить ее, прикрутить. Вот. На эту это вниз опять же, ну что хочешь, можно положить картошка, там крупы разные, ну кто, кто что хочет. А сюда Рыба, мясо, стейки там всякие, овощи, грибы. Ну, рацион очень большой. Ставится она тоже элементарно. Вот так вот берем, вставляем ее туда аккуратненько. Все. Опять же висит на арматуринке. Места тут доста достаточно. Как раз вот эти вот. Все как раз подходит по диаметру этого тандыра. Так, убираем. И еще вот на даче нашел вот такое приспособление. Даже не знаю, оно ну, чугунное. Даже не знаю от чего это. Ну какой-то туалет газовой плиты здоровенный какой-то производственный. Оно немножко тут не совсем подходит, надо его выше. Ну это мы что-то придумаем, под... приварим какую-то подставочку под него. И вот тут вот сверху можно ставить казан, варить уху на, на огне на костре. Можно сковородку, жарить что-то. Ну тут также самое можно кастрюлю, суп, борщ какой-то сварить. Так кто что хочет. В общем, возможности у тандера по сравнению с мангалом очень большие. Также ребята я видел. У меня нету этого приспособления. Такая простая арматуринка, а на нее цепляется простой крюк. Как рыболовный крючок. И на него цепляется там баранья нога. Можно запечь целиком баранью ногу в тандере. Я же говорю, очень большие возможности у тандера. Почему вот это вот приспособа без нее нельзя? В обычном тандере.. Стенки внутренние имеют форму кувшина. А тут в связи с тем, что бочка ровная, стенки получились ровные. И вот это я очень переживал. Будет он работать из-за этого или нет. Ну без вот этой приспособы тандыр прогревается до половины. Я говорил угу. А с этой приспособой вот, как раз все прогревается. Все отлично. Все. На этом все. Всем пока. Сейчас у нас тучки на небе пошли. Ласточки летают низко. Гремит. Наверное пойдет дождик. Храню я вот эту вот жерку Прямо там в тандыре. Вот это приспособление тоже здесь храню. Арматуринка здесь. Вот такая кочережка, чтобы угли вынимать. Потом... Это, потом крышка. Кстати, я видел, крышки деревянные делают. Можно деревянную крышку сделать. Но что-то не рискнул. Все-таки дерево и огонь, как бы они несовместимы. И сверху накрываем. Все. Себе стоит чистенький, аккуратненький. Там мне понравилось одно видео, не видео, а комментарий. Ребята говорят, я бы к этому дыру еще столешницу приспособил. Ребята, честно, я бы тоже приспособил столешницу, если бы было у меня место, где его поставить. И сделал бы я его не из бочки, а сделал нормальный, из огнеупорного камня, стационарный, со столешницей, еще где-нибудь даже в беседке. Было бы очень красиво и хорошо. Все, всем пока. Спасибо за... Подписывайтесь, оставляйте комментарии.